Мне многие пишут, Руим, когда будет следующая серия «Завари дом», Руим, когда ж будет «Завари дом»? Так вот, следующая серия «Завари дом» номер 9, поехали! Мы строим дом. И в этой серии вы увидите то, как мы перезимовали зиму, что такое минус 25 градусов, что такое... Теплые окна, которые как минимум не пропускают тепло, а как максимум греют помещение. Мы вам расскажем про притяжную вентиляцию. В этой серии мы расскажем, как при минус 25 у нас не замерзла вода. Покажем немножко, что мы сделали с э тропическим душем. В этой серии я расскажу про пылесос, допустим. У нас он уже реализован и работает. Видите, заработал пылесос, можно пропылесосить. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Многие сейчас мне скажут Рувим, что ты опять морозишь, а я скажу так, у нас есть много остатков от э, композитного фасада. Очень красивая штука, выглядит она вот таким вот графитовым цветом. Это по факту два алюминия и пластик посередине 4 мм. Я разметил сейчас внешний контур подсветки и просто тупо вырезаю. Получается у нас остаются вот такие непропиленные штуки внутри. Их мы убираем с помощью лобзика, просто пропиливаем уголок. Получается, что у нас остается вот такая рамка. Это будет периметр черный, сюда будет крепиться светодиодка. Сейчас я покажу. А это центр безотходное производство. Из них мы соберем в душевой очень крутой потолок, причем это будет микс плитка и э, композитные панели. И все это будет с подсветкой и тропическим душем. Итак, пока нашего Андрюшки оператора не было, мы тут уже бахнули вот это. Это знаете, что такое? Сейчас я вам расскажу. Но вначале мы примерим лейку тропического душа. Мы уже все полностью провели. Эффект тропического душа, как правило, достигается тем, чем выше, тем больше. Поэтому у нас основной уровень потолка будет примерно такой лейка будет еще выше, это все будет там светиться, парить. Ну, в общем, сейчас все увидите. Лайфхак, когда нам нужно сделать зенкование, так называемое. Можно покупать зенкеры дорогие, Но, как правило, нужно покупать зенкеры только по металлу, по дереву. Это вообще чушь полная. Но мы используем вот такую фрезу 90-градусную. Она стоит вообще там 400 рублей или 350. Очень хорошо зенкует. На мне сейчас штаны Энгель за десятку примерно. И в них нет карманов. И это большой косяк. Как и в этом инструменте нет а, кое-чего, чего мы доработали. Смотрите. Вот саморезы Кто знает, что такие саморезы в карман положить, это просто смерть. Теперь смотрим сюда. И спокойненько работаем поподробнее у меня в инстаграме вот. у нас с этой стороны наклеена диодная подсветка и очень тяжело иногда бывает одному работы когда тебе никто не поддерживает блять. и тебе может съехать клей в самый ненужный момент и это очень неприятно теперь придется подкрашивать и замысел следующий что у нас со тропическая лейка вот будет вот так вот выглядеть вот так вот это будет и она будет подсвечена и сбоку тоже все будет подсвечено поэтому никуда не переключайтесь мы продолжаем когда-нибудь клеили шины велосипедов вот этот клей fix а, classic титан. Он именно так и работает, то есть мы мажем сейчас, перед тем как нам нужно пластину приклеить, ее неудобно держать, ну и как бы плюс клей. Мы прикладываем, потом немножко отдираем, занимаемся своими делами минуты две-три, потом опять прикладываем и все, и там намертво саморезами уже просто, ну, фиксируем, как бы, потому что мы в России делаем все на века, то есть вот нам нужен клей, саморезы, все такое. Можем пока заниматься своими делами. Найдем провод, который нам нужно туда вытащить. Запах не передать, запах такой, как ацетона. Вытащили. Как это выглядит с этой стороны, кто не видел. Так. Еще парочку саморезиков. Нам оператор помогает. Во все. О, это было даже много. Так, лента душная. Первая. Первая. Это не постанова. Первая, что взял. Это что называется? На опыте. Слушай, Женек, скажи мне, во-первых, что вот это там внутри? Ну какая-то пластмаска, короче, через этот самый я фильтр сеточку вытащил. Типа резинка дает заужение, а в этом весь смысл тогда, что мы, блин, везде 20-ю трубу фигачили до этого душа. Ну что, попробую включить на секундочку. Мы соберем инструментики и посмотрим, как эта штука. Мне прям не терпится. Посмотрите, как эта штука польется вниз. А, кстати, встроенный пылесос, но об этом чуть-чуть попозже. на тропический душ итак как и все в нашем мини доме непростое так и естественно узел приема воды и электроснабжения у нас тоже непростой вообще база это щит такой полноценный большой щит не знаю 330 наверное 25 наверное где-то так внутри он. вот затем здесь выходит водонапорная канализация сани насоса и ввод воды до ввода воды мы ставим повыситель давления далее после повысителя давления точнее перед повысителем давления мы должны позаботиться о том дом будет эксплуатироваться круглый год Поэтому мы предусмотрели обогрев трубы водяной. Каким образом он используется? Там есть вот такая муфта сверху, специальная, в которую продевается наш кабель. Это, кстати, райхем для обогрева труб. Можно использовать как внутри, так и снаружи трубы. Специальная муфта он одевается, затем пропускается туда кабель. И получается, вот он внутри все это греет. Естественно, сверху мы еще будем одевать теплоизоляцию. Но для того, чтобы еще все это остальное согреть, мы оставим часть кабеля здесь. Управлять это все будет вот таким вот... Реле управления, я не знаю, можно настроить на 2 градуса, на 0. То есть, как только будет 0 на улице, с помощью вот этого датчика, который будет стоять вот там вот на улице, он будет автоматически включать систему подогрева. И мы не будем даже об этом знать, что у нас включилась система обогрева. Как только станет тепло, она будет отключаться. Все просто. Теперь все переходы будут сделаны с помощью сальников подобных. И самое интересное, как мы будем подключать канализацию. А все очень просто. Водонапорная наша труба. Мы сюда вставляем сороковку. И получается вниз у нас уходит уже 50. Хотим, подключаем ПНД. Хотим, подключаем обычную канализационную 50-ю трубу. Потому что у нас работает внутри сани насос. Уже все стоки перемолоты, отработаны. И просто уходит в канализацию. О том, как это все будет работать, я думаю, мы сделаем отчет уже весной. После того, когда перезимуем. В этом домике. Только в этом щите несколько рубильников просто рубильников, чтобы подключить заземление, зануление и фазу. Затем у нас здесь будет три вот такие айпишные розетки здесь. И одна, ну и две здесь, где-то сзади, сбоку. У нас предусмотрен выход пылесоса здесь, и водорозетка будет для того, чтобы подключить какой-нибудь керхи Теперь пойдемте дальше. Наша задача сделать так, чтобы здесь было все равно как можно меньше воздуха. Чуть-чуть осталось, снимаем на iPhone, Потому что ночью нужно доделать холодно, реально, нереально. Вот такой у нас щит. Как обычно, привет всем электрикам и сантехникам. Мы снова смешали электрику с сантехникой. Что нам осталось здесь делать? Во-первых, это у нас повыситель давления. Сюда у нас будет входить кабель райхим. завтра покажу в тепле как это все будет у нас сделано осталось присоединить заземление сюда ну что все было прям по уму здесь у нас вот такая АППшная история мы уже ее закончил. сейчас все по временочке у нас потомчик будет подключаться и все здесь и здесь у нас очень клевые розетки от Шнайдер я прям заценил огонь а вот как мы это все будем греть смотрите дальше Итак, теперь мы вроде как обмотали наш повыситель давления канализационную трубу. Значит, будем, конечно, утеплять. И теперь остается самое интересное. Это запустить наш кабель нашу трубу. Потому что мы уже в принципе все подключили. Делается это следующим образом. Оставляется вот такая мукса. Теперь все просовывается. Труба Одевается вот такая вот штука на трубу. Прокладочка. Важно прокладку смазать, чтобы она лучше разжималась. Потом одеваем. Потом будем утеплять. То есть, как только будет 0, либо там 6, 7, 10 градусов. Ну, то есть его можно выставить. То есть, как только будет 0, он чик переключается в зеленую и работает. Насос у нас повысит давление, работает на режиме давить примерно 3 атмосферы в любом случае, по-моему как-то так. Можно поставить на первую скорость, можно поставить ауто и он будет просто постоянно поддерживать одну. Ну и мануал, это нужно откручивать здесь и мануально настраивать. Открываешь вот эту штучку и там есть настройки. В общем, мы долго думали, как сделать наш включатель, прикроватные бра и все это совместить, чтобы это было все красиво, потому что вот как-то вот так это ну, не получается. Мы купили в Leroy Merlin вот такие светильники, разобрали их, вот, выбрали такую четверть, латунь, вот так вставляем, закручиваем. С помощью трубного ключа мы это все прикрутим и это будет очень так красиво смотреться. Дмитрий Цеховский, блицер клювтехник поставщик систем центрального преодоления и систем вентиляции с рекуперацией тепла. В данном домике мы предусмотрели систему э, так называемой децентрализованной вентиляции. Это называется еще панель еще называется бризер очень часто в России. Э, здесь будет стоять э, приточная, приточная установка с функцией рециркуляции Блицер класс 30А. Она будет подавать воздух от 30 до 225 губов в час, и в холодное время года куличному холодному воздуху будет подмешивать теплый комнатный воздух. Что этого воздуха не надо будет греть. Это так называемая приточка с функцией рециркуляции. И со временем просто не будут выходить запахи, потому что если ты здесь будешь готовить на этой кухне, у тебя будет постоянно работать вытяжка, а окно в это время будет закрыто, либо там чуть-чуть прикрыто, то запахи выходить не будут. Да, Замки будут наполнять всю комнату и так далее подобное. Принцип работы самого вот этого бризера какой-то. Угу. Принцип работы очень прост. Если любые бризеры работают по принципу. Они забирают воздух с улицы, прогоняют его через фильтр и подают в помещение. Здесь у нас будет висеть установка, бризер так называемый. И у него в комплекте идет для монтажа вот такой шаблончик. Вешаем нашу вент-установку. В комплекте у идет такой шаблончик монтажный. Вот, я вырезал дырку, сейчас приклеил скотч и совмещаю центр, то есть дырки с нашим отверстием в стене Приклеиваю ровно по уровню его и размечаю дыркой, где будет вешаться На самом деле очень простой монтаж, то есть шаблон, приложил, вырезал дырку, приложил Три отверстия наметил, снял, закрутил просто саморезы и повесил вот эту штуку здесь Все гениально просто, на никакой там выпуск никакого трубы ничего не надо она прижимает, такая штука мягкая, сама площадь просто, просто плотно прижимается к стене и все. Все отлично. Питающий провод подсоединяем. Назземления у нас на нем нет. такая розетку, все, максимум включаем. Открываем заслонку. Это регулируется подмес воздуха. И он берет воздух только из комнаты сейчас просто воздух циркулируется вокруг, внутри дома открываем заслонку идет с улицы берет половину с улицы половину с дома можно сделать чтобы полностью с улицы у нас накрытый, полностью с улицы минус 25 было ночью или 26 даже короче у нас зима сейчас мы будем проверять наш дом на теплопотере с помощью тепловизора сейчас немножко почистим по кругу и сделаем небольшой обзорчик это у нас уже как раз для тех кто хотел посмотреть как это будет зимой мне нам с вами было интересно в общем смотрите дальше Да что здесь такое не знаю. короче самое интересное здесь мы даже не были с учетом того что вот эта канализационная труба она он даже тепло а это э, подача воды поэтому наша система работает причем я вам хочу сказать даже больше что мы не сделали что мы хотели сделать мы не закрыли ее полностью сейчас сама то минус 25 посмотреть как она выглядит О. смотрите работает теплая и даже насос работает просто сверху закрыто и все то есть этого вполне хватает при минус 25 у нас вода есть горячая точнее ну холодная ну то есть греет кабелька как и должно было быть я даже наверное ничего делать и не буду да В Ростове такой снег бывает но очень редко у нас вот такой вот есть тепловизор gtc 400 s на улице вот сейчас мы кстати измерим сколько сейчас на улице реально так калибровка мне сейчас просто посмотрим минус 10 показывает он человек ходит 9 раз короче вот мы видим везде по фасаду стабильно минус 10. А вот здесь, вот смотрите, теплопотеря, где по стеклу четко идет по раме. 4-8 градусов, минус 9, и вот здесь потеря какая-то 5 градусов. А здесь везде минус 10, прям стабильно, прям четко, вообще нигде не светится. А вот изнутри гораздо лучше показывать. Ну вот один градус, 2 показывает на вытяжке. А верхушечки все четко светятся. 4-5 градусов. Для зимы оптимальность прям идеально монолитно. Все 10 градусов, монолитно. А кстати, сколько этот дом показывает? О, этого минус 5. У этого дома больше теплопотери, чем у него. Он показывает 7. Окно сплошное, конечно. Ну там десятка по этим самым по всем точно так же десятка а здесь ну, вот окна хорошо светятся я ночью его смотрел 5 6 градусов если мы посмотрим тепловизором то мы хорошо видим вытяжку она у нас показывает плюсовая часть и а все и, и окно 4 градуса 5 а весь остальной дом показывает 10 градусов то есть минус 10 точнее фасад везде нигде теплого фасада нет то есть, Соответственно, в принципе, что мы хотели, мы добились Ну и на окне, на окне теплопотери Как убрать теплопотери с окна, смотрите дальше У нас есть решение Потому что вот в зоне, где спальня Там все-таки ну, не очень комфортно из-за окна Потому что окно прямо рядом с головой Не особо комфортно во время минус 25 Основная проблема, что как ни крути Возле головы холодно и мы батарею там ставить не можем. Но мы там можем применять абсолютно другое решение. Сейчас вы узнаете какое. В общем, сегодня мы будем менять вот это стекло на теплое стекло. конденсат. От, да, откуда? От холода блин. Сейчас здесь сделаем вот здесь датчик будет выходить вот так. Вот. Провода пойду сюда и вот сюда вот под терморегулятор будет установлен. Будет установлен терморегулятор даже сенсорная панель Рахин который у нас будет работать и от Wi-Fi и от телефона через приложение. Вот такой вот будет датчик устанавливаться на сам стеклопакет. Нет пока не расчехляем. Давай силикончик протянем. Потом в створку его протянем. Установлено. Здесь датчик который будет срабатывать. Сейчас подключаем. подключен только терморегулятор и стеклопакетик установим. Мы вот тоже поставили стеклопакетик, включили терморегулятор. Короче, вот 36 градусов как по И теплое окно и теплое окно и все мосты холода здесь у меня не закончен потолок здесь будет э, звездное небо как в rolls-royce сейчас я покажу вам дальше так вот это полноценное место 2 на 2 спальная и самое клевое это большое окно но не только окно еще у меня здесь есть терморегулятор и стекло с подогревом ось она греется до 45 градусов и это очень клевая штука и полезная В данном домике мы предусмотрели систему центрального преодоления и считаем ее необходимой. Но смотри, все современные дома они строятся с учетом энергоэффективности, они герметичны, они почти не взаимодействуют с окружающей средой, разве что с помощью изредка открывающихся, закрывающихся закрывающейся двери, и они накапливают загрязнитель, то есть они накапливают пыль грязь и так далее. Любая обычная местная уборка, будь то там пылесос, либо там влажная тряпка, она поднимает пыль да, и увеличивает ее концентрацию в воздухе. Система центрального преодоления, в отличие от всех прочих видов уборки, имеет одну очень ключевую особенность. Она в ходе уборки осуществляет воздухообмен по принципу помещения улица. То есть то, что всасывается щеткой системы пылеудаления, следует до силового блока, там производится обычная сепарация очистка, в мусоросборнике остается вся грязь, пыль и т.д.т.п. Отработанный воздух удаляется за пределы помещения на улице. Тем самым, тем самым мы обнуляем так сказать, накопление, либо снижаем объемы накоплений в здании загрязнителей в здании. Пыль со временем – это и радиация, это и аллергия, это и общий запах, потому что запах – это не что иное, как пыль. И, собственно говоря, система преодоления на данный момент является единственным инженерным оборудованием в нем с признанными гипераллергенными свойствами вообще же именно круто. благодаря вот то есть принципу ее работы наш вот аллергия а. крови нормально будет жить короче он с аллергией мучается уже кстати ну, если как, мы какой, для него устроим, день, да? то это рум это устройство оперативной уборки он будет встроен в мебель кухни внутри этой коробочки находится 6 метров шланга пользователь будет да, извлекать столько шланга, сколько ему нужно, да, производить уборку. И далее под воздействием силы всасывания слова блока этот шланг будет наматываться обратно и скрываться внутри этой коробки. И, и по воздухолодам пыль двигается в сторону системы происходит очистка и отработанная система воздуха выбрасывается за пределы помещения на улице ну и в конце этой серии хочу сказать что следующей серии в 10 -е. она будет конечно этому дому. мы сделаем полный обзор что у нас внутри и так далее поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до следующей серии